Номер три. Ни у кого нет иллюзий, да, что без э, упражнения, да, без того, чтобы работать с телом, ничего не будет. Никакой красоты, пардон. Ладно, она будет, но не такая. Я посмотрел так, и сразу у меня воспоминание тех 200 голодных женщин. решил, ладно. Вот. А, будет, она не такая а, вот, Поэтому лучше, лучше заниматься И здесь а, два направления Если мы говорим про фитнес Что делает фитнес? Фитнес не, не а, плавит ваш жир Вот эти все фитоняшки там, Все эти, которые там а, танцуют Все эти степы и так далее Вы на них, конечно, смотрите Но это не вариант Это вариант создания тела да, когда с телом конкретно, с мышцами работают, э, моделируют его и так далее. Жир тут не вращен. Да, такой активный и так далее. Но этот жир может быть на мышцах. И э, почему образуется жир в каких-то частях тела? С точки зрения медицины, это связано с тем, что там лимфатический стаз. То есть там нарушено кровообращение. Это лимфатический стаз. Лимфатический стаз, он всегда связан с тем, с тем, что нарушается движение в какой-либо части нашего тела. Если это, вот, например, двойной подбородок, это значит нарушено движение где-то здесь в шее, понимаете? Если это живот, нарушено кровообращение где-то здесь, а, а скорее всего выше, или опять же с диафрагмой что-то связано, да? здесь какое-то нарушение движения. И, а, застаивается, получается, у нас жидкость, и нам принципиально, или здесь, да, где-то, значит, она блокирована, и наша задача повысить подвижность, а подвижность вы просто вот упражнениями, направленными на силу с отягощением и так далее, никогда не повысите, вы просто мышцу какую-то укрепите, и все, она увеличится, и не более того. И подвижность увеличивает различные э, упражнения, которые укрепляют систему мышц, отвечающих за равновесие тела. Они за равновесие и за передачу, как бы, вот как по эстафетной палочке, знаете, снизу вверх передается от мышцы к мышце э, определенный импульс сокращения. Раз-раз-раз-раз-раз, и за счет сокращения мышц происходит движение жидкости. Где-то. Вот она передала, например, пум-пум-пум-пум, а здесь уже не передает. И здесь формируется жир. Например, там, ушки. Да? Почему? Потому что сверху где-то этот застой. Либо этот застой прямо вот здесь, либо этот застой вот здесь, либо этот застой здесь и так далее. И когда, если придет, например, к остеопату, остеопат этот, этот вариант этот застой где-то уберет, Подвижность восстановится, почему, например, после остеопатических процедур люди худеют, даже если ничего не делать, 4-5 килограмм уходит только за счет того, что просто восстановили подвижность. Многие, многие пациенты ко мне ходили, и у вас, да, тоже были мануальной терапии, просто их скорректируешь, и у них уходит вес. Даже у вас, Юрий, да, тоже весь ушел. Да. Даже когда вы еще йогой не занимались, ну, вы похуделись чуть-чуть. Да. да? Восстановилась подвижность. Поэтому упражнения должны быть те, которые направлены на восстановление подвижности тела. Это йога, пилатес, это бег, да? То есть в том числе, кстати, бег, он, он тоже повышает. Лыжи тоже в какой-то степени повышают но лучше всего э, танцы тоже повышают. То есть вот такого характера должны быть движения, которые помогают телу двигаться в разных направлениях. У нас подвижность должна быть всех отделов позвоночника, э, всех э, суставов хорошая. То есть восстановить подвижность вот этих действительно суставов. Это первое, а второе восстановить тонус мышц, которые отвечают за равновесие. И э, если мы берем какие базовые вещи, которые э, обязательно нужно применять, если например, женщина хочет похудеть, похудеть нормально, красиво и достойно, то у нее обязательно должна входить в комплекс упражнений, должен входить приседания. Почему? Потому что у нас ноги, это э, э, от них вообще все начинается, все тело выстраивается от ног, все тело, не может быть, знаете, так, здесь вот все красиво, там такая, нет, красота, вот она, она оттуда идет, постепенно выстраивается все тело, от стоп, там много, конечно, нюансов, но ноги обязательно нужно, чтобы э, были тренированы. И если, например, к фитнес-инструктору приходит, да, к хорошему, грамотному фитнес-инструктору приходит человек, да, с таким запросом, обязательно скажет э, фитнес-инструктор нормально, да, э, что надо приседать. То есть он обязательно ведет, даже если человек хочет работать с верхней частью тела, туда обязательно э, будут упражнения э, на ноги. Да, кто-то ходил, занимался, вам давали это, обязательно приседания должны входить туда просто в обязательном порядке. Здесь есть много нюансов. Важно, чтобы включалась задняя поверхность бедра, э, чтобы работал бицепс бедра. Вот. Но приседание это то, что как бы должно быть базовое. Туда обязательно должна входить планка. Это второе, второе упражнение. И а, уже а, дальше все упражнения направлены на подвижность. То есть ничего специально не делая, да? Но только занимаясь, например, йогой, и уже происходит восстановление веса. Почему? Потому что где-то был застой, и этот застой просто убирает. Это в плане упражнений. Поэтому делайте упражнения – это третий совет, направленный на улучшение подвижности тела и на повышение тонуса мышц, отвечающих за равновесие.